Богатые они мечтают, мудрецы ее знают, о бедных она питает. Любовь. Ну, в общем, желаем вам и вашей жене счастья в любви. А, через два года. Хрупкая, крайне и рушимо, легко. Меня можно дать, а потом и забрать. Меня используют ради обмана. Однако меня отдавая, создают лучший на свете дар. Что я такое? Я буду вас ждать. Вы знаете, будет дайте, такой красивый. Здравствуйте. <связь> здравствуйте. Привет. Поздравляю вас с праздником, с Рождеством с Новым Годом. Вас тоже. О. Раз, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Легот. Меня Полина. Настя. Алёна. Ой, всё, Валёна, я, я, я начинаю влюбляться в что она рыжа и в том, что она с вами едва. Спасибо. Это мило. Я, я меняю вальсовки. Меня... Ой, так еще. Ой, еще там ещё катерея. Они вам больше да. идут да. или тебе? Спасибо. Спасибо. А вам сколько Нет. А вы из какого а города? вы из какого города? Мы из ханты-манчжурского автономного округа Югра. Мало. Мало. Да. Мау. А вы? Город Новоладога недалеко от Санкт-Петербурга. Ой, здорово! Круто. Все, я брызну, все, я в рыжу, в Можно больше брызгать. Она у нас, она у нас, африка. Ой, она потрясающая. Африка, музыка, антишка, певица, вообще. Не а еще еще и ногти красные! Еще, еще и ногти я красные! Не Че, я влюбился полностью! На Блин, у меня пиво! Ну да, классно! Сколько вам лет? Или тебе? А как думаете? Ну, 30. Ну, да. Чуть-чуть побольше. На Тридцать 36. А, ну, здорово. Я говорю, я за вас дам свою. Ты молодая еще. Да пофиг. Да она в самом... Да не, она красавица. Она красавица. там всего лишь-то, блядь, для скорб. Ну, не правильно. это не идет. Я почему влюбился? Я почему влюбился в рыжую, потому что она не материлась. Дети, судимость... Что там Есть. еще может быть? Брак? Да. да. Судимость брака. Брак. Вы сейчас прям в браке? Да. да. А так. как я за вас тогда замуж выйду? Ну, в самом деле... Мы с вами встретимся, с вами встретимся в Санкт-Петербурге. Санкт Есть, Есть, такой... Есть, Есть, Есть такая улица. Есть такая улица. Где заключается, Где заключается Брат в Ксервурге, в, в, в России Называется улица... Блин, как же направленность называется? Я думаю, что, можно... что, что можно там и... ждать. Это знаете, улица Груз, переулок печальный. Да. Ну, в общем, желаем вам и вашей жене счастья, здоровья любви. Да, не понимаете, что я живу в там да, но ну, я говорю, я буду ждать вас в Санкт-Петербурге на этой улице ну, свадьбе это... А как, как, когда вам будет раскунация? Через ты... два года Все. буду вас ждать два через буду... два года я буду ждать буду... буду... буду... буду... буду... Ну это а, же каким другом надо делать тяжело. Тяжело. Я Буду ну, вас ждать Станете будет такой красивой